Дорогая, где моя туалетная бумага. Ну, <смех> с Богом. Ух ты, батя, обрадуется, я ему шляпу принесу. А мне. Левая права, левая права, левая права. Ч, все что ли? Ну, блин. Я думаю, он не обидится, если у него газона косилку возьму. Акт первый. Знакомство с соседом. Парниш, поход, сутки бежит, такая одышка. Меч, кстати, на мандаринку похож разукрашенную. Ужас! Кажется, он от кого-то убегает. Не, ну вы только посмотрите на этот измученный бег, он как будто сейчас поткнется и упадет. Вот это пинок! С таким разбегом мяч вообще в космос должен был улететь! О, ура! Теперь я могу повертеть головой и, пожалуй, я отсюда убегу. Чё-то мне здесь очково. Блин, невидимая стенка. Подстава подстав. Что там, что там? Симинг, Симминс, Симминг. Кажется, здесь пропадают дети. Опачки. Вот это асфальт. Вы посмотрите, какие дыры! Теперь неудивительно, что здесь дети пропадают. Причем асфальт снизу насквозь просматривается. Прям какой-то проход в Нарнию, слушайте. Ну-ка, с другой стороны. О, да здесь вроде более-менее все. А, нет, здесь тоже с этой стороны такая же ерунда, ерундовина. Роскошно, конечно, роскошно. Постарались гейм-дизайнеры и 3D-моделисты, короче, красавцы. Вот меня напрягает вот эта картинка. Симинг. Uh, как бы, ну, вроде бы потерялись люди, да, фотографий нету, просто силуэты. Как бы, кого искать? Какая же здесь кукотища, даже поболтать не с кем. Фига се. Вы только гляньте на мои ноги. Ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф <музык> <музык> Где шатать его, мой мячик? О, вспомни про него! Выкатился! Ты откуда здесь взялся? Я когда бежал, тебя здесь не было. Кривоногий, пацан, вздохнул, как пернул. Да что ты с ним будешь делать? Ты пернул или вздохнул? <музык> Че там косые мои глаза происходят? Это то блеванул? Походу, у соседа геморрой, бедняжка. Дорогая, где моя туалетная бумага? А, нет, походу, я ошибся. Надо подойти поближе, разузнать, что же у него там, какую болячку он подцепил. Жена! В туалет не заходи, два часа минимум. Мать честная, чё ж у него там в туалете-то происходит? Вот это крики! Сосед, ты чё натворил? <гас> а! Нифига себе нежданчик! <гас> Это чё, он меня в туалете закрыл? <гас> чё, все, я допрыгался типа? Вот на кой я туда вообще полез-то, а? <гас> Живенький! Живенький! Боюсь, я в этот дом больше не ногой. Бррр. Я, короче, решил свалить с этого места. Сейчас попутку поймаю. И поедем. О, дружище! Фига он промчался, как Формула-1. Я только сейчас обратил внимание, что здесь деревья в виде грибов. Вы посмотрите только на них. А мою тень видел? Ты посмотри! Я вообще не пацан ни разу, я какой-то амбал. Ого-го-го, ща, таксую, таксую. Кхм, моржовый жир. Эй, эй, эй, стопэ. Картофанте в глушак. Вот так вот, значит, да? Стритрейсеры недоделанные. Ладно, ладно, не хотите по-хорошему останавливаться, тогда вот так вот буду. Кажись, одним баком я здесь не отделаюсь. Эх, бак, бачок, становись сюда. Это что, на меня так э, деревья-грибы воздействуют? Ну ладно, не беда. Бинго! Сосед, знал бы ты, как я тебя ненавижу. Так, валим, валим, валим. Микарно! Белиссимо! Вот это только еще поправить надо! Обалдень, но перфекто! О! Соседушка! За здоровьем следит, зарядку делает! Молодец! И доширак ест! Красавчик! Чё-то его пример заразителен! Тай-ка я с ним тоже позанимаюсь! О! Газонокосилка! Левый правой, левый правой, левый правой. Че все что ли? Ну блин! Я думаю, он не обидится, если у него газонокосилку возьму. Мне-то она ялза нужнее, чем ему. Итак, дамы и господа, рейсинг мастер заявился на гонку на газонокосилках. О, да. Я по-любому займу первое место. Гони мой железный конь. Можешь туда топливо для самолетов залить? Побыстрее будет ехать, а? Ладно, пойдем со мной, сейчас мы тебе проведем настоящий тест-драйв. О, нет, все мой контейнер. Я их так долго расставлял. А ну-ка отведайте это. Да им вообще походу по барабану. Я, короче, подумал, может я слишком мелкий, меня не замечает, поэтому я встал на мусорный бак. И посмотрим на результат. Кажись, что-то едет. Ух ты, надо бы повторить. 501 к запуску готов. Ожидая старта. Ну, с Богом. Короче, ясно. Газонокосилка. Оу. То ли машина насквозь меня прошла, то ли я ее. Но это сейчас не важно. Важно то, что я понял одну важную вещь. Отсюда, с этого района, мне никуда не деться. Долбаная дверь. Ну, наконец-то. Ма, я дома. Походу, дом никого. Едрен Батон. Я и не видел, что у нас тут такие щели-то в двери. Жесть. А я-то думал, откуда такие сквозняки-то? О, сейчас я вам покажу мою любимую прятку. Я обожаю просто залазить в шкафы. Блин, кажется, я застрял. Ф -ф -ф -ф -ф -ф -ф Фракон Это мой телевизор. Обожаю его смотреть, но обычно по нему ничего не показывают. Блин. Слава богу, не сломал. А то мне батя всыпал по первое число. А это мамина картина. Да что ж я рукожоп-то такой? Учитывая тот факт, что я дома могу нафиг все расхерачить, я решил пойти к соседу. Сосед, выходи! Короче, сосед пошел искать, кто ему окно расхерачил. А мы втихаря пока проникнем к нему в дом. Ух ты, батя обрадуется, я ему шляпу принесу, а кипарик мне. Зачетная обувь! Ну-ка, сосед далеко. Так, туфли с сестре, это мне. Что тут еще есть? Ой-ой-ой, что и пукан подгорает? Валим, валим, болим, валим! валим. Короче, этот сосед меня чем-то пульнул. Сейчас я ему буду мстить. Лови! Держи свой кипарик. Лови свою туфлю в лоб. Нафиг мне от тебя ничего не нужно, понял? Сейчас я тебе в спину мусорка кинул. Лови! Да блин, какой корявый, а. Опять что-то меня кинул. Опачки, майонез что ли? Да он обалдел пищевыми продуктами раскидываться. Сейчас ты огребешь у меня попонный. Получай спан. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, нежданчик. Не думал, что попаду. Ладно, сейчас будет миссия невыполнима. Марш-бросок. Шкеримся здесь. Так, куда он? Ушел? Бежим, бежим, бежим, бежим. Так, туфли, туфли, мне нужны новые туфли. Так, огонь. Пойдет, пойдет. Так, маме туфли тоже надо. О, классные туфли. Так, теперь, чтобы мне проще было бежать, надо это все перекинуть к себе. Ой, ой, ой, ой, полет, полет, полет. Валим! Валим! Валим! Обстрел! Обстрел! Получил, лысач, да? Лови еще! Блин! всю обувь опять израсходовал! Вылазка за телеком! Быстро-быстро-быстро! Сосед вышел из дома! Ага! Сейчас-сейчас-сейчас! Телек! Я слышу телек! Почему он на полу? Значит, не нужен! Значит, я его забираю! Ой-ой-ой! Валим валим, валим! валим! Валим! Фух! Главное теперь телек не расхерачить! Во! Не то, не то, не то, не то. О, поиграл, блин, в буринг. Да, главное, чтобы включился. Ну-ка. О, да. Ну все, сосед. Теперь ты будешь смотреть телекток с моего крыльца. Пойду расскажу ему эту радостную новость. Сосед, иди, телек, зацени. Волим, волим, волим. А я, в принципе, что, Я телек сижу, смотрю. Короче, батя приехал домой, навтыкал мне люлей, сказал, что я телек вернул. Ну ладно, чё. Пойду возвращать. Сосед, держи возврат. Ой, кажется, я музов выбил. Так, сосед вроде снова вышел. Зайду через окно. Ой-ой-ой, полё, полево, полё, пукан горит. Шкафчик. Надеюсь, не испарился. Ой-ой-ой, мама меня. Ха -ха, привет. НЕТ! О, где это я? Не понял... Что это за фигня? Эй. Эй! Это ты мне? А я тебе! О! Прикольная кукла! Что вообще происходит? Где я? О! Нифига себе, авария? Это же сосед Капец Он заглянул в тачку, что-то там увидел И расплакался Я в тачке вообще никого не вижу Опачки Туфелька Кажись в этой машине ехала девушка Ладно, пойду на свет. Я иду к тебе.